Ты, ты не разрубни, Турел, не разрубни! Подожди! Разрубишь. Руби! Слушай, ты вот так, вот так делай, нормально делай, не надо, на, Ты же нафиг, а? Ты держи руку, а? я бы попробовал. Одной, но я рукой Одной рукой все по руке чего Одной рукой держи, ты сейчас промашешь, бля, испортишь всё. Бля, пену жалко. Сильней, сильней да, просто. Подожди! держат я вот видишь я тебе говорю держи одной рукой. вот ту руку держи блять бесчик косой разбуди меня давай давай давай давай давай давай Иди на! Алга И вот это вот так, не Вот и все, давай! <свят> Поэтому это, блядь, и пяточки генов. Хорошо, я тебе подрезаю.